Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. Сегодня на обзоре новый проект. Это fast проект, в котором можно быстро заработать деньги, либо же быстро их потерять. Если вы это все осознаете, осознаете риски инвестирования в интернете, тогда усаживайтесь поудобнее. Я вам сейчас расскажу краткую инструкцию про данный fast проект. Смотрите, здесь можно инвестировать от 10 долларов. Первый тариф 5% за день мы получаем, и через день мы можем вывести день. Я вот вчера проинвестировал 10 долларов, и сейчас мы их с вами будем выводить и проверим данный фаст на платежеспособность. Второй тариф на 3 дня, куда я сегодня проинвестирую, на 3 дня здесь под 15,6%, далее вот на 7 дней 56% на 15 дней 225 ну и так далее чтобы в этом проекте пройти регистрацию ссылка будет в описании на моем сайте переходите по ссылке в верхнем поле указываем номер телефона абсолютно любой номер телефона здесь можно указать без разницы на него ничего не приходит вторая колоночка мы придумываем пароль для входа третья колоночка нам нужно придумать пароль для вывода денег я всегда Прописываю 6 цифр. Ну и четвертая колонка, это будет код пригласителя. Вот так будет выглядеть ваш кабинет. Также рекомендую заходить сюда ежедневно и получать вот бонус. Я вот получил 0.1 USDT, нажимаем кнопочку, получаем бонус. Далее, здесь вот у меня список покупок. Я вчера сделал депозит, все опубликовал в Телеграм-канале на 10 долларов. Вот нажимаю здесь «Получить». Так, список покупок нету, на балансе вот у меня уже 10 долларов, чуть-чуть больше, заработал я, получается 10.05, и давайте сейчас выведем и опять закинем на 3 дня. Чтобы здесь вывести деньги, нажимаем кнопочку снятия, здесь нам нужно добавить адрес вывода средств, нажимаем добавить адрес, и сюда нам нужно вписать свой кошелек. Вписываем кошелек и нажимаем подтвердить. Так, все успешно. Далее мы вписываем сюда вот сумму 10,7 USDT и пароль для вывода денег. И нажимаем представить. Так, вывод средств успешен. Видим, баланс мой по нулям. Также мы можем посмотреть вот записи транзакций. Выбрать за 7 дней, нажать подтвердить. И вот мы можем видеть, вчера я закинулся до 10 долларов. И вот запись деталей финансирования. Вот они, детали финансирования получила я 0,1 получается за то, что я зашел на сайт 5 центов я получил от инвестиций 10 долларов. И сегодня вот я второй раз зашел и получил еще 1 цент. Так вот, за 7 дней здесь статистику можно в принципе просматривать. Вот она статистика. И вот мое снятие. Давайте сейчас перейду на биржу Binance и мы проверим на платежеспособность данный проект. Итак, вот она выплата 10,7 долларов. У меня уже на счету чтобы нам здесь начать инвестировать возвращаемся на домашнюю страницу нажимаем перезарядка тип валюты USDT TRC20 нажимаем здесь кнопочку представить и здесь нам пишут минимальная инвестиция 2 доллара копируем адрес и пополняем на ту сумму на которую вы хотите инвестировать После того, как вы пополнили счет, возвращаемся на главную страницу, на домашнюю, и здесь выбираем тот тариф, на который вы хотите сделать инвестицию. Я выбираю вот на 3 дня, нажимаю «Купить сейчас», выбираю здесь сумму, и за 3 дня я заработаю здесь 3 доллара. Сюда нужно нам писать пароль фонда. И нажимаем перевод здесь нажимаем подтверждать и здесь будут ваши вот инвестиции получается я проинвестировал на три дня под 15 6 процентов и ровно через три дня я смогу вывести 19 плюс свой процент кому интересен вот такой способ заработка данный фаста ссылка будет в описании Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Но ну, помните о рисках инвестирования в интернете. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.